В этой части мы продолжаем обсуждение того, как различное распределение степеней связности может порождать различные типы сетей. Ранее мы посмотрели, что случается, когда уровень разнообразия между степенями связности разных узлов низкий. Мы обсудили распределенные сети, которые имеют очень равномерное распределение степеней. Но вообще-то многие сети не укладываются в такой шаблон. По мере увеличения распределения степеней, появляются узлы с более высокими степенями связности, чем у остальных. И можно наблюдать, как общая топология сети становится неоднородной, так как появляются локальные кластеры, в которых некоторые узлы начинают играть центральную роль. Эти узлы называются хабами. Такую сетевую модель с локальными хабами, но все еще имеющую относительно низкую неоднородность, мы будем называть децентрализованной. В ней может существовать некоторый общий центр но определяющая роль все же отводится тому, что происходит на локальном или региональном уровне. В качестве примера децентрализованной сети можно взять городскую сеть современной Германии. В отличие от других стран, таких как Япония или Нигерия, в которых городские сети имеют ярко выраженный главный город, городская инфраструктура Германии и услуги, которые она предоставляет, распределены между несколькими важными центрами. Например, основным хабом авиаперевозок и финансов является Франкфурт. Политическая столица находится в Берлине, а Мюнхен обладает самой мощной экономикой. Каждый из пяти или десяти центров играет очень важную роль в поддержании сети. Конечно же, есть множество других примеров, которые можно привести. Такие, как объединение корпораций, концерны, политические федерации и распределенные компьютерные сети. Так почему же образуются эти локальные хабы или лучевая структура? Есть несколько причин, но многое связано с тем фактом, что система находится в определенном окружении, имеет ресурсные ограничения. Для преодоления некоторых из них узлы объединяют свои ресурсы. Это неразрывно связано с пакетной обработкой и экономией на масштабе, которые становятся возможны при таком подходе. Все это повлияло на становление множества хабов, начиная от банков, которые накапливают финансовые ресурсы, что позволяет финансировать большие проекты, до международных аэропортов и фабрик в роли хабов в производственных сетях. Такие хабы выполняют функцию соединения узлов на местном уровне, но еще они соединяют их глобально через другие хабы в сети. В результате мы имеем локальные кластеры и глобальные связи между кластерами, благодаря чему и образуется феномен тесного мира, упоминавшийся ранее. Сеть тесного мира – это такой тип графа, в котором большая часть узлов не соседствуют друг с другом, но при этом большинство из них достижимы друг для друга через небольшое число связей. Само понятие сети тесного мира было введено Дунканом Вотсом и Стивеном Строготсом в 1998 году. Водс и Строготс заметили, что на самом деле многие сети в реальном мире имеют очень небольшую среднюю длину кратчайших путей, но в то же время их коэффициенты кластеризации значительно выше ожидаемых случайных величин. Это противоречит интуиции в определенном смысле. Утверждается, что хотя в сетях есть заметная кластеризация, то есть узлы обычно сильно связаны с другими узлами из того же кластера. И мы ожидаем, что в достаточно большой такой сети будут достаточно длинные кратчайшие пути. Но все совсем не так. В конце концов, они пришли к модели, которая отражает это явление. Модель начинается с кольцевой структуры, когда все узлы связаны только локально вследствие чего коэффициент кластеризации довольно высок. Затем, случайным образом, выбирается несколько связей для замены, так что они, скорее всего, будут располагаться не внутри своего кластера, а связываться с каким-то другим местом в сети. Обнаружилось, что необходимо случайно заменить не так уж много связей, чтобы кратчайший диаметр начал уменьшаться очень быстро. Здесь явно просматривается феномен тесного мира. Феномен тесного мира с тех пор приобрел известность через гипотезу шести рукопожатий, которая гласит, что каждый человек знаком с любым другим человеком на планете через шесть или менее промежуточных знакомств. Другими словами, цепочка из связей вида знакомый знакомого может быть построена для любых двух людей максимум за шесть шагов. Многие графы на практике хорошо моделируются сетями тесного мира. Социальные сети, ссылки на сайты в интернете, вики-сайты, такие как Википедия, а также генетические сети, у них у всех проявляются характеристики тесного мира. Таким образом, можно увидеть, что феномен тесного мира лежит в основе нашей децентрализованной сетевой модели. Кластеры образуются вокруг хабов, которые предоставляют глобальные связи, что позволяет относительно эффективно связывать всю сеть целиком, при этом не затрачивая слишком много ресурсов на организацию множества глобальных связей, которые обычно довольно дороги и сложны для поддержания. Децентрализованная модель представляет собой пример среднего уровня распределения степеней. Разница в степенях связности между обычным узлом и одним из локальных хабов является значительной, но не слишком большой. Однако, мы можем еще больше увеличить распределение степеней. Больше и больше, до тех пор, пока система не станет связной через всего несколько или даже лишь один главенствующий узел. Мы получим так называемую централизованную сеть. Такие сети попадут в центр нашего внимания в следующей части.